Привет, меня зовут Макс Риско и Макс Прэм. Сегодня про инвестиции в... А, угадайте, что? Конечно же, инвестиции в, может быть, недвижимость, может быть, во что-то другом. Сейчас просто кризис у кого-то там, в какой-то стране, и поэтому у нас... Это глобально, потому что Россия это огромная страна. Вы сами видите, она на первом месте по границам. В втором, вроде бы, Китай, так, США, потом Индия. В общем-то, в этих странах тоже экономика хороша. Развивается, поэтому, знаете, так. Если Россия страдает, то мы немножко так пострадаем по экономике. То есть сейчас нам нужно не инвестировать в, в там, доллары, биткоин. Сейчас нужно заняться своим хоббием. Сейчас как доллар вырос, все вроде бы должны быть экономики. Вот, мы можем их дать, и потом уже с помощью этого я хотел бы Google рекламу, там реклама сайта, реклама вашего типа канала, реклама предложения в Марте и всякое такое, и ваш какую-то игрушку, что такое в и в принципе за свою валюту, не долларовую, которая она сейчас выросла, а продать ее будет у вас побольше денежек, и тем самым вы сможете ежедневно настроить фонд, там 10 ки это китайские валюта, вроде бы японские, я по их путаю смотри можно настроить евро но ну это сейчас как доллар нужно что вроде другую валюту какую-то Завести кошелек сначала там польский кошелек там не знаю какой-то еще кошелек и он поможет реально потом вы можете сделать себе вот ну в общем-то у вас должно быть хотя бы 100 долларов чтобы это было все реалистично вот он же все пойдет как по плану так, дальше мы с вами идем потихоньку, не, не на завод, а в бизнес-идею. Ведь самое главное, что у вас была бизнес-идея, хорошее мышление и здоровый дух. Потому что если у вас есть здоровье, то это у вас преимущество. Почему именно так? Потому что вам нужно есть фрукты. Срочно, когда будет лето, ешьте фрукты. Если едите, молодцы, значит у вас все хорошо.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 Да, еще можно привычку прокачать себе. Есть там фрукты и овощи, но да, без мяса обойтись, вообще будет топчик. Можно, конечно же, сейчас пойти другое дело чем заняться. Да, например, развлекательные темы, а это тоже другая дело. В общем-то самое главное это, чтобы вы начали действовать, если вы не начнете, потерпите неудачи, это правда. Поэтому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 Конкурс сделал бесплатный конкурс я вложу 100 долларов э, в моем городе кто придет, тот заработает я знаю что есть путешественники которые делают такую штуку блин может давай сделаем 1000 долларов Ха, можно 10 тысяч можно 100 тысяч а может быть миллион долларов кстати где деньги заработать скажите мне если не способ этого вы просто Входите в популярную социальную сеть Facebook И смотрите, там тоже YouTube Понятно, делаешь, что YouTube Можно Потому что там нужно стараться Творить контент Люди много ну, ленятся если ленятся, то тем самым Там что -то реально прикольно есть Поэтому идем туда, вот YouTube А Facebook там просто написал, кстати, легче Instagram выложил, легче YouTube тяжелее Монтаж, превью, заморочки, оптимизация, ну и все в принципе. А фейсбук запостил, выложил хэштеги и запостил. В инстаграм так же самое. Тебе тяжело, ей деньги приносит?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 3 года назад и в принципе результат меня заждался заждался слишком много результата я не получил эх этот результат непонятная штука э, вот так так получается вот ты пробуешь у тебя не получается ты уходишь в социальной сети ладно поговорим по эту тему инвестиции интернет инвестиции можно быть разработчиком кстати я должен на следующем ролике хочу на поговорить про инвестиции в реальной жизни ведь вы можете открыть булочную Это такие обычный способ предприниматель этим занимается кстати по этому свете пока предприниматель не занял вашу идею и не использовал в злых, злых намерениях точнее зарабатывая себе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 превьюшку знаете, вот это мотивация. Вот такая вот. Можете знаете, найти, почитать тексты, посмотреть ролики, и уже приступать к действию. Получается такая штука, что получится у вас. Но да. знаете, что всегда есть выход. Ведь люди растут. Я помню, у меня человека было 22, уже 24. Два года прошло. Ему 20, уже 24. Ему было 18, уже 24. Быстро времени, поэтому, если хотите все успеть в этой жизни, э, надо каких то покататься, яхту купить, там не знаю, что-то еще остров купить. Будут заказать Японию, Китай, США, Канаду, Африку, Россию. Только там путешествия сейчас как-то за вроде бы там ситуация сейчас напряжена поэтому так но ну, в принципе можешь приехать там макада купить наверное сам прикольно когда ты берешь чизбург в ресторане и едишь кока колой это реально вкусно это реально расслабляет тебя поэтому если хочешь чтобы я сделал конкурс на это, я сделаю, и в принципе я запишу новую ролику, теме, раздаю в своем городе 500 кралсбургеров, 500 сэндвичев, и это будет топчик с котлетой, с майонезом и соусом, всякое такое. Это реально будет годно, поэтому напиши комментарии, хочу конкурс. И приезжай в мой город, в принципе, ты получишь то, что придешь. Возможно, может быть, комдром в городе. Кто знает, потому что там как-то нечистый город. Нужно как выбрать огромное поле. И нет, и, возможно, нужно по городу раздавать, нужно довалиться с этими всеми. Или вообще-то складно идти. Вот, появляется мне идея утром. днем. Поэтому думайте.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 Просто бесплатно пое. Прикиньте, сколько стоит один красбургер? Там, сэндвич. Я еще кстати не читал. Но в принципе сейчас я зайду в ноутбук. Ноутбук, который можно было купить за 8000 тысяч гривен. А в рублях это нужно посчитать. Поэтому напишите в комментариях. Сколько стоит? Так, смотрите, значит, я ищу купить красбургер. Захожу. Хочу еще в долларах привести, чтобы было всем понятно. Ну, а сейчас вот, валюту нужно узнать, потому, потому что самое главное. Давай, давай, давай. Да, они прикольные. Сколько это на штучка? Не знаю, ну, любая. Помню, возможно, цены поменялись. -да -да. Ух ты. Круглая булочка, пять штук. Так, блин, это расписание. Купить я хочу, блин, не дают. Сейчас у меня там война идет, кстати, в Украине.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 Я же хочу только одну штучку. Лёва! Можно мне просто цену назвать, а не, блин, разбирать, как сделать красбургеров в реальной жизни. Купите красбургеров. Красбургеров. Давай. Купите красбургер. Красбургеров. Красбургеров. Красбургер. Дай мне эту штуку. Вот. 200 грин одна штука. Гороны э, в дол. Если хранить 200. Так, это у нас 7 долларов. Прикиньте. А ну-ка, калькулятор. Канкулятор. Как-то, чтобы я точно... 200. Ой, я сказал 7 долларов. 500. Крассбургеров Красбург... умножить на 7 долларов. Там с копейки надо да, сдачить. 3000. 500 долларов. Не, США, это нормально. А для нас, блин, нет. Это много. Сколько это в гривнах? Я сам... Так, наверное, нужно посчитать. Три долларов. Ну вы шо. Три долларов. Сто две тысячи гривен. А в рублях, наверное, уже 250 пятьдесят тысяч рублей. Это прям...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 Деньги мы найдем, как их заработать. Курсы бесплатные, платные у меня есть. уже, конечно, хочу кэш. Да, в принципе, они так надо найти. Поэтому платные курсы, реально, инструкция есть. Платные курсы есть, понятным языком, для чайников есть. Пиши мне личку, ты получишь по дешевке. Реально по дешевке получишь, и у тебя будет курс бесплатный можно еще курс заказать, там еще есть курс я вам, конечно, не так часто добавляю но, в принципе, если есть время, возможность пишу там и получается, ну там нет бизнес идеи вроде бы. есть кусочек там одна статья в принципе, там э, пять статей пока что, шесть, семь, восемь и так дальше целый год, я думаю, сделал с... достаточно статьей поэтому прямо сейчас пишу мне личку и я тебе скажу, сколько это стоит, и ты купишь себе, -то, в общем-то, в <laughs> общем-то, нормальная цена, думаю, вот. Я если бесплатно, смотри ролик тогда, тогда. Красбыр можно раздать, получим что, кайф, просмотры, тикток выложим, лайк выложим, не знаю, там, ютюр выложим, и у вас будет э, просмотр, возможно, не миллиарды, не миллионы, а тысячи. Тысяча, то и все, и хватит, ну да? Ну капец, в общем там будет. Поэтому ставь лайк, подобайки и всякое такое, и без идея будет в будущем. И не забывай, что Макс Прайм с вами, потому что это капец. Всем удачи, всем пока!